Традиционно блюдо грузинской кухни чихахбили готовится из другой птицы. Однако сегодня наиболее популярны именно рецепты чихахбили из курицы. Показываю, как блюдо готовит настоящие грузины. Сегодня я дам вам рецепт традиционного грузинского блюда под названием чихахбили. Само название происходит от грузинского слова хахеби, которое переводится как фазан. Однако сегодня по понятным причинам чаще всего готовят чихахбили из курицы. Традиционно аналогичным способом готовится целая курица, нарезанная на куски. Однако я даю вам рецепт более простой из куриного филе. Если хотите, то можете нарезать целую курицу, с косточками, и готовить аналогичным образом, тоже получится вкусно. Список ингредиентов, в конце видео. Куриное филе нарезать на крупные куски и положить в сковороду вместе с лавровым листом, добавляем уксус, 50 мл воды, доводим до кипения и выпариваем всю жидкость. Когда жидкость выпарится, добавляем масло и крупно нарезанный лук, обжариваем 4-5 минут на среднем огне. Помидоры очищаем от кожуры и мелко нарезаем, добавляем в сковороду нарезанные помидоры и мелко нарубленный чеснок, Готовим еще 7-8 минут, периодически помешивая. Добавляем свежую зелень, мелко нарезанный острый перец, солим, перчим. Жду ваших лайков и комментариев. Перемешиваем и тушим до готовности курицы, всего несколько минут, готово. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты. Куриное филе 1 килограмм Лук 3 штуки. Помидоры крупные 3 штуки. Соль по вкусу. Кинза свежая 20 грамм. Петрушка свежая 20 грамм. Перец острый 1 штука. Уксус винный 50 мл. Масло 6 столовых ложек. Лавровый лист 4-5 штук. Чеснок 4 зубчика. Перец острый молотый 1 чайная ложка. Количество порций 4. Не пропустите самые вкусное. подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. До новых встреч!